Проект Аврора генерирует э, деньги каждую секунду. Как вы можете увидеть на своем балансе, ваш торговый баланс 977 рублей. С первого генератора я получаю почти 6000 рублей. С второго генератора я получаю 1100 рублей. И это, друзья, на полном пассиве. Купил генераторы, захожу сюда раз в 48 часов, заправляю генераторы газом и вывожу прибыль когда мне этого захочется все выводы средств вы найдете в описании по ссылке к данному видео перейдете там есть видео там где я уже выводил с данного приложения